Хочу поприветствовать сегодня э, пастора Павла, храм Святой Екатерины. Да, Евангелической Лютеранской Церкви, э, Церкви Ингрии, да, с, храм Святой Екатерины. Новороссийская. Да, да, это местная религиозная организация, э, Евангелическая Лютеранская Община города Новороссийска. Павел, прошлый год встречались? Вот год прошел, да, много да, изменилось? Прошел. Прежде всего на политическом вашем подпище. Ну, и, разумеется, наверное, как и везде во всей нашей необъятной э, Родине э, много чего изменилось. Э, мне кажется, все практически изменилось. Если сравнивать с прошлым годом, э, ну, наверное, прежде всего, как мне кажется, э, изменилось правосознание у многих в ту или иную э, степень. Э, но, тем не менее, конечно же, изменения очевидно. Ну, вот вашей политической карьере. Тогда ну, же были выборы. Да, тогда ну, были выборы. Ну, ну, в целом, неплохой был результат. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Меня зовут Павел Ткаченко, и я кандидат в муниципальные депутаты по 13 округу города Героя Новороссийска. Одержали победу те, кто, ну наверное, все-таки должен был в определенной политической ситуации одержать верх. Ну, а такова жизнь. Сейчас вот градус какой-то политической активности у uh -huh. меня сведен к минимуму ну, вследствие там разных событий, не только вот последних, да, связанных с СВО и так далее. Просто, как мне кажется, сейчас время в большей степени не столько политических действий, да, сколько, наверное, работы с людьми в плане укрепления их веры, вот это вот, мне кажется, тут, тут нужно приоритеты uh -huh. правильно расставлять И, конечно же, мы необходимы там, где э, есть Слово Божие, которому внимают, э, где люди способны на какие-то христианские поступки и мы, конечно, должны, прежде всего, своим примером э, содействовать вот, вот этому духовному развитию, как мне кажется. Ну, я знаю, вот в прошлом году вас приглашали в Москву чуть ли не в ЦК туда Ну, приглашать-то приглашали, да, но дело в том, что я себя не вижу как некий метр политического формата, там, федерального масштаба. Я довольствуюсь тем, что я неплохо знаю, и там, где я наиболее, собственно говоря, могу пригодиться. А тем более, что э, мои политические убеждения, они не всегда коррелируются с генеральной линией, скажем так, поскольку, в общем-то, еще раз говорю, я в большей степени, конечно, э, социал-демократ левого формата такого. Uh -huh. да? То есть всегда на этом и всегда говорил, что я никакой не сталинист и никакой верный ленинец там, и так далее. Да? Ну и все равно больше пастор, наверное, да? Ну... Раз не оставили ни храм, ни свою пасту. Ну, нет конечно но ну, я не считаю это возможным пока я могу говорить слово я полагаю что я умею это делать и у меня достаточно уже большой обширный опыт пасторской работы которая в общем-то у меня делается на как обычно на голом энтузиазме вот так угу. вот скажем да вот ну за год тоже прошли какие-то изменения. Я знаю, что ваша община, вы вышли из-под немецкой юрисдикции, а ну, скажем в кавычках, да, да, под да, да, да. церковь Ингрии. Да, но это чуть больше, наверное, чем год прошло. У -у -у. Это уже, по-моему, третий год, когда мы находимся под юрисдикцией церкви Ингрии. Но это было мотивированное, собственно, решение, прежде всего связанное с непринятием либеральных определенных ценностей, которые, ну, мы полагаем, в церкви не могут иметь места. Ну и рядом других обстоятельств, которые были, наверное, обоснованы с точки зрения церковной политики. Угу. Потому что, как показала впоследствии практика, и я, собственно говоря, другого и не ожидал от действия бывшего архиепископа ЕЛЦ России, господина Брауэра, который просто-напросто бросил свою пасту и представляет собой некий формат нового оппозиционера, что совершенно не соответствует ну это была поразительная такая история, да. когда вдруг он оказался... Видимо, подошел удобный момент, когда он мог вернуться в Фатерланд, да, мне так кажется, потому что никакой политической мотивированности в его поступке не было. Он да? выходил в совет при президенте. Совет при президенте, комиссии, да, да, да, да, да, совершенно верно. То есть это вот двуличность да, его, которая проявила и нашла свое подтверждение в дальнейших да, его поступках по отношению к церкви по отношению к общинам, по отношению, ну, собственно говоря, к тем, кто ему доверял. Хотя я не думаю, что много кто-то ему мог чего-то доверять. Я полагаю, что это чисто меркантильные личностные интересы. Конечно, никакой он не оппозиционер. Это совершенно явно ну, быть, быть при власти, да, входить в президентские советы, хлопать в ладоши, кстати, петь о лидеру. Ну, не знаю, насколько он э, патриот. Вот то, что он не насколько патриот, в этом я абсолютно убежден. Ну, может быть, там тоже куда-то ввели уже в какие-то советы тоже. Я думаю, это маловероятно, да, потому что сам по себе он мало чего из себя представляет. Ну, хорошо знает немецкий язык, да. Но это, пожалуй, его самое большое достоинство. Как а как мне, его уход сказался на, вообще на вот, немецкой части Литерантской церкви? Ну, по-разному, по-разному. Я думаю, что даже в немецкой церкви да, есть трезвомысленные люди, есть неплохой актив. Насколько я знаю, нынешний архиепископ очень достойный, благородный, знающий, умеющий работать, работать в таком федеральном масштабе, формате. Я думаю, что Uh, все у него получится, на самом деле. Не было предложений? Вернись нет, нет, все, нет, простим. нет, нет, нет, Ну, у меня позиция, я же еще раз говорю, даже если вы... Вернуться, я не представляю это возможным, вследствие определенных ну, каких-то догматических установок, да, которые ну, для меня не являются приемными. Не только для меня. Я прежде всего ориентируюсь на общину. Да, угу. вот, потому что быть эгоистом в этом смысле не, не, не самое благородное. Потому что решение, еще раз, было продиктовано не мною. А это было ну, коллегиальное решение не только совета, да, но и общего собрания. Вот сегодня, когда вы вошли в церковь Ингрии, я знаю, что только за этот год уже епископ Иван Лаптев уже несколько раз, три раза приезжал. Да, да, да, да. три раза приезжал. Я по фейсбуку смотрел за его визитом. визитации. Да, да, да, да, да. Вот. конечно, духовное окормление, оно чувствуется, безусловно. Вот э, возможность реализовать какие-то совместные проекты, э, в общем-то, и быть не оторванным от общин, да, mm -hmm. Наоборот, ну принцип лютеранской церкви, мы же строим церковь не э, сверху вниз, а снизу вверх, да. А, то есть э, вот что что, а безусловно, и пробст, наш южного пробства э, Валерий Антипов и Иван Сергеевич Лавтев да, наш епископ, уделяет ну, достаточно большое внимание. Uh, Окамляем вообще. Слушайте, ну это очень интересный принцип, снизу вверх строить церковь, от которого большинство протестантов сегодня, скажем так, писядники, харизматов, баптистов вообще отказались. Строится все сверху, как вот есть модель государства, задали. Ну копируют просто на простой. А церковь, получается церковь в Ингрии идет совершенно другим путем, и нет давления, нет никакого Нет, нет, со стороны властей, скажем так. Нет, нет, у нас конструктивный диалог с властью, мы никогда не делаем каких-то громких политических заявлений, что-то может нам не нравиться люди разные да, что-то нравится и мы пытаемся вот не дискутировать на политические темы внутри храма Это, для этого есть другой формат для этого существуют определенные нарративы до которые люди вольны использовать в своей допустим политической какой-то работе может быть идеологии в этом нет ничего плохого на мой взгляд каждый угодно выражать то мнение, которое он считает для себя наиболее приемлемым. И давать какие-то оценки этим людям, ну, я считаю, что все-таки надо придерживаться той самой заповеди. Да, не суди, да не судим будешь. Я хочу возвратиться к Дитриху Браю, в но он почетный, я так понял, стал. Ну, насколько я знаю, что он там Эмиритус наверняка, да, но все-таки это определено уставом, насколько я знаю, церкви. Но реального участия в духовной жизни своей пасты, условно говоря, он, конечно же. Ну вот не знаете, нет. у меня какой вопрос, вот с уходом Дитриха. Там же в Петербурге были скандалы, вот насчет uh -huh. вы, вы сказали, Шимонарий, что цер не? церковь, да, нет, uh -huh. насчет, э скажем так, ЛГБТ-повестки. Uh -huh. А, ну я этого не сказал, э ну да, близко к этому подошел. Но, сегодня, например, новое руководство лютеранской Церкви, uh -huh. скажем так, немецкой, оно, оно какое? Оно также будет придерживаться либеральных этих ценностей uh -huh. и продавливать ЛГБТ-повестку или все-таки они вернутся к традиционным ценностям? чем, может быть, возвратят сердца настоящих ветеранов к себе. Ну, хочется верить, что, конечно, они уберут вот, ЛГПТ повестку из своего, скажем так, из, из тех действий, да, которые не то чтобы пропагандируют, я не хочу этого сказать, да, но относятся к этому Нет, ну, извините, священника. симпатии. <священника> <священника> в Питере назначить священника, которого все знают, ну, что да. он открытый гомосексуалист. Ну, конечно, это никак, это никак не приемлемо для нормальной да, церкви, где присутствует духовная жизнь. Я думаю, что нынешнее руководство, конечно, пересмотрит некий формат вот, общения с представителями ЛГБТ-сообщества. Я думаю, что вещи, которые были допускаемы прошлым, ну, скажем так, руководством uh -huh. Ветеранской Церкви России в немецкой традиции, все-таки уйдут в небытие. Я надеюсь на это все. Во всяком случае, я ну, немножко знаю Олега Проворова, да, нынешнего архиепископа. Еще раз говорю, это достойный а, служитель, это а, грамотный человек. Я надеюсь, что, конечно же, будут приняты какие-то управленческие решения, в том числе. Вот и... ваш храм, храм Святой Екатерины. Да. Я тоже, ну, меньше года назад я был в Питере, и мы высветили. Ага. Ну, я впервые с таким столкнулся, что церковь э -э, немецкая выставила храм Святой Екатерины там, в Питере на продажу. Я был там, звонил риэлтору, разговаривал, провели там много uh -huh. времени. Кстати, я звонил брату Дитриху Брауну, uh -huh. он так и не ответил на телефонные ну, звонки. Ну, не привычках отвечать на телефонные звонки. Как вы думаете, вернуться они к этой практике? Потому что я знаю, здесь где-то по югу было тоже, хотели вернуть себе храм и продать его тоже. Ну, вроде бы в Симферополе или в Севастополе, да, насколько да. мне известно, в Крыму. Да, у них какие-то были попытки что-то там продать, что-то там, ну, насколько мне известно, опять-таки, я... Не, Но вы не же учились будет. там. Вы я учились? учился в семинарии. Да. В семинарии. да, конечно, конечно. не закончил еще. Да. А, ну, печально, понимаете, печально. Ведь наоборот, как бы... Есть запрос на получение систематического теологического образования. Да, есть какие-то партнерские, но в любом случае были какие-то партнерские контакты. В конце концов, есть прекрасный профессорско-преподавательский состав, среди которого, кстати, заместитель архиепископа, доктор теологии Антон Тихомиров. Конечно, печально. Но, может быть, это обусловлено какими-то, опять-таки, подчеркиваю, это мой домысел, я не утверждаю ничего. Ну, ситуация крайне печальная, да, с имуществом церкви. Но у вас-то есть какая-то информация, продали, не продали они? Насколько мне известно, то есть вопрос, окончательный вопрос продажи не решился. Ну, у -у -у. с чем это связано, я не знаю. Может быть, с документами какие-то проблемы, может быть, еще с чем-то. Слушайте, ну вот... Переходя к новому емпископу, к Ивану uh -huh. Я его знаю, тоже uh -huh. дружим. А Для меня это удивительный человек, который показывает сегодня всей протестантской России, который не сидит дома, не указы не строчит никакие, uh -huh. не, не занимается. Да, ордена себе не вешает. Да, да, он постоянно в движении, постоянно в работе, ездит, посвящает церкви, устраивает очень много разных программ. А, и своим личным примером зажигает, он такой по духу, как да, евангелист. Да. Ну, знаете, мы не все рождались лютеранами, да. Ну, как людей? у вас сложились с ним отношения? У меня отношения, на самом деле. Я всегда чувствую и пасторскую поддержку, опеку, опять-таки участие в каких-либо мероприятиях, uh -huh. да. То есть э, абсолютное понимание на 100% да, тех вопросов, задач, в том числе имущественного характера, uh -huh. там, оказания какой-то помощи там, и так далее. Да? Потому что ну, всем известно, что наша церковь не является иностранным агентом в том смысле, что она не получает никакого финансирования со стороны зарубежных партнеров. Мы целиком и полностью ориентируемся на свой внутренний рынок и что-то как-то пытаемся... И в целом неплохо выживать. Да? Будем надеяться, что в этом, вот именно в таком вот формате и будут дальнейшие взаимоотношения, mm -hmm. которые, безусловно, ну, найдут свое дальнейшее развитие в рамках, опять-таки, ряда Проектов, да, которые мы можем совместно реализовывать. Угу. Ну, в частности, там по отдыху, по э, каким-то вот, э, лагерям детским. Да, да ну это же сам Бог на да. берегу Черного моря. Да, конечно. такой отдых можно делать. вот Мы планировали, я не знаю, ну, во всяком случае, последняя визитация епископа, речь шла о пасторской конференции, которую мы хотим провести у нас здесь. Вот. Я думаю, что у нас это получится. У нас красивый большой храм, огромные mm. пристройки. Mm. Я, я не ожидал увидеть. Я думаю, ну, только храм, а тут оказывается, столько нет, нет, всего здесь, у вас. Да, у нас здесь достаточно много, и мы находимся в состоянии перманентного, э, перманентных вот этих вот реконструкционных э, и Реставрационных да, работ. Слушайте, наверное, что-то сложно, столько денег должно быть ну, вытягивать это а все. Вот что делать. Ну, ну, пока у нас это получается, и слава Богу. Вот. Я думаю, что у нас будет получаться, неважно, я тут буду или кто-то еще будет, да, но мы не будем останавливаться на достигнутом. Будем так сказать, развиваться в векторе как духовного роста, да, так и материальности.